Можно ли научиться петь, если нет голоса? Вот давайте сейчас расставим все точки над «и». Подобное видео я уже несколько лет назад снимала, но сейчас вам коротко и ясно объясню. Если у вас возникает такой вопрос, то, скорее всего, вы думаете о том, что нет голоса. Не то, что в принципе вот у вас нет голоса, потому что если вы разговариваете, если вы в этом плане человек здоровый, у вас нет каких-то ну, особенностей, и вы можете говорить, значит, голос у вас есть. Ну, то есть вы же разговариваете, вас другие люди слышат, голос, значит, у вас есть. Но тут, задавая этот вопрос, скорее всего, вы имеете в виду, что голос у вас тихий, слабый, вы не можете брать высокие ноты или возможно вы не попадаете в ноты и слушая свои записи вы как-то странно так звучите и вы думаете что голоса нет либо вы не можете знаете спеть прям вот так же мощно как допустим Адель или полина гагарина и вы такие думаете все у меня нет голоса значит я не могу петь но по факту голос у вас есть а вот это все остальное тихий голос слабый голос неумение брать высокие ноты это все уже характеристики вашего голоса, но изначально сам вот инструмент голосовой, вот оно, он у вас есть. И с ним нужно работать. И вот все упражнения на дыхание, на вокальный прием, распевки и так далее. Вот все, что вы можете найти в интернете, вот это все работает над развитием вашего голоса. Но представьте, когда ребенок родился, только он же не умел, ну, там, человечек маленький, держать ложку, ходить, говорить и так далее. Да? То есть это все в процессе вот человек учится, растет, учится и так далее. Соответственно, и с вокалом, то есть вы, когда начинаете заниматься, вы как вот этот маленький ребенок. Поэтому, если вы умеете говорить, да, умеете говорить, то все будет нормально. Но тут есть нюанс, тут есть нюанс. Если у вас проблемы со слухом, то, конечно же, в первую очередь нужно их решать. Потому что если вы в ноты не попадаете то что бы вы ни сделали со своим голосом, как бы вы ни научились круто выполнять вокальные там приемы, вы не сможете их нормально использовать непосредственно в песнях, ну, потому что вы не будете элементарно попадать в ноты. И здесь тоже есть два моментика. Вот Иногда бывает так, что человек не попадает в ноту, потому что он использует неправильный вокальный прием, и это не позволяет ему попасть вот, в нужную ноту. Допустим, пример такой. Вы идете по диапазону вверх, берете допустим диапазонную распевку, идете вверх и пытаетесь те ноты которые нужно взять уже микстом, вы их берете вокальным носом вот здесь это очень часто ученики начинают занижать да потому что невозможно ноты которые должны уже быть в таком хорошем миксте взять вокальным носом тут либо голос срывается либо вы ноту занижаете либо горло но ну, настолько сильно сдавливает что просто звук не идет поэтому вот эти моменты нужно обязательно учитывать и конечно когда вы только сами начинаете заниматься вам крайне сложно, вот это все, ну, как бы осознать и понять, в чем же у вас конкретно ваша проблема и причина. Если у вас, допустим, тихий голос, что можно делать? Упражнение на дыхание обязательно и упражнение на возрождение природного голоса. Вот это прям вам как, ну, такой рецептик. Доктор Анна Комлевская прописала вам такой рецепт. Сколько делать? От трех месяцев до полугода, понимаете? То есть это тоже не так, что вы парочку раз там что-то сделали и вот вы ждете, что у вас прорвался голос и запели вы соловьем, конечно же нет, то есть тут нужно приложить усилия, да, проработать зажимы обязательно. Но то есть понимаете, на каждую проблему уже конкретный ну, рецептик я вам могу выписать. Если у вас какие-то вот, из перечисленных есть проблемы, вот у здесь присутствующих я с удовольствием вам сейчас ну, смогу рассказать и что-то поведать, и как-то вообще помочь направить вас, куда вам следует двигаться, ну, стоит идти. Поэтому голос у любого здорового человека есть, его нужно развивать, им нужно заниматься. Высокие ноты, это нужно осваивать определенные вокальные приемы. Конечно же, не забывать про базовые принципы вокала. Вот все в совокупности дает хороший результат. Ну и конечно же, помните о том, что кто-то более одарен от природы, кто-то менее. Да? Но никто вам не запрещает петь Песни, да, в принципе, есть песни посложнее, полегче и так далее. Да, возможно, вы никогда не споете как Кристина Агилера, или, может быть, даже не споете как Полина Гагарина или Адель, но есть другие песни, понимаете, и даже их песни можно понизить, предположим, и тоже спеть, да, поэтому... Тут важно понять, все-таки хотите вы петь для души наслаждаться этим или вот у вас прям конкретная цель, не знаю, взять вот эту вот ноту или вот спеть как Гагарина или еще кто-то. Поэтому можно ли научиться петь, если нет голоса? Сам вопрос, ну странно поставлен, да, но это вы спрашиваете. Но я могу ответить, что да, можно, потому что голос у каждого здорового человека есть. И его можно развивать, им можно заниматься, и все будет хорошо.